Две однокомнатные квартиры с ремонтом на бытхе. Всем привет! В сегодняшнем выпуске две однокомнатные квартиры с ремонтом на бытхе. Я бы даже сказал, они полуторакомнатные, но давайте по порядку. Одна квартира продается вот в этом доме. Многие из вас видели его в моих в предыдущих обзорах и сейчас выставили на продажу квартиру, которую я когда-то продавал. Соответственно, расскажу все плюсы и минусы, почему квартира снова продается. Смотрите, тут есть виноградик, можно его у соседей повзаимствовать. А покупалась квартира из-за приватности, которая, к сожалению, нарушена. Видите, сюда заезжает КамАЗ и нарушена приватность вот этой стройкой. Кстати, квартиру будем смотреть вот в этом доме. То есть было тут тихо, спокойненько. Вот здесь был тупик, но, к сожалению, тут развернули стройку. Строит очень хороший, известный мой хороший знакомый застройщик. Он строит себе здесь как бы частный дом на 300 квадратных метров. Стройка здесь на самом деле ненадолго, поэтому можно пережить. Но моя покупательница не хочет этого делать и решила продать квартиру. То есть вот вы а, заезжаете, паркуетесь прямо возле своей Квартира, она двухуровневая. Сразу хочу сказать, что вот здесь очень хорошие водоотливы. Никогда здесь вода не стояла. То есть вы припарковались и заходите в свою квартиру. Сейчас я одену бахилы. Итак, я в квартире. Давайте покажу, что здесь действительно сухо, и вода сюда не затекает. Но в противном случае здесь бы было все в плесени. А тут ее нет. Тем более по всей квартире теплые полы. Они разбиты на контуры. Вот контур, который на первый этаж, на кухню-гостиную, и на санузел свой контур. Вот так мы зашли и оказались сразу в кухне, совмещенной с гостиной. Она же прихожая. В общем, как-то так. Все коммуникации центральные. Горячая вода и отопление от электричества. Санузел, наверное, квадрата 3. Ну, ванна бы здесь была неуместна, сами понимаете. Хотя, может быть. Водонагреватель. Стиральная машинка. В общем, все остается. Вот так обезопасили лестницу на второй этаж. Ну, потому что в квартире жили с ребенком. Далее, выход на балкон, здесь стоит холодильник, микроволновка, это шкаф, висит зеркало, хорошие стеклопакеты, еще вешалка и выход на балкон. Смотрите, здесь тоже с отводами все замечательно. Вот видите, развернулась стройка и не захотелось клиентки здесь жить хотя вы знаете ну, здесь зато будет все красиво не будет этих труп этой арматуры в общем каждому свое как говорится да видеонаблюдение оно по всему а, периметру вентиляция соседи тоже красиво ландшафтное озеленение здесь есть определенные плюшки еще кстати плюсы так называемые в этом помещение поэтому обязательно досмотрите это видео до конца тем более мы пойдем еще смотреть вторую квартиру она находится в соседнем доме тоже привлекательная по цене еще поднимаемся на второй этаж все классно сделано светильничек дополнительный кондиционер вот так еще покажу вид и зал Диванчик раскладывается. Здесь еще какой-то шкаф может поместиться. Потолки, кстати, высокие. Здесь такая стеночка с телевизором. Wi-Fi, все работает. И вот эта стройка тоже, она в ближайшее время закончится. И, на мой взгляд, будет даже неплохое окружение. Вот, как-то так. Ну, а мы двигаемся дальше. Как видите, видеонаблюдение есть и с этой стороны. То есть все под присмотром. Смотрите, какие плюсы. Первый этаж, второй этаж. И вы спокойно можете себе надстроить третий этаж. Это я как бы о перспективности данной покупки. То есть помимо цены, которая ниже рынка, здесь еще есть вот такой бонус. Единственное, только в этом помещении нельзя прописаться а в остальном только плюс стройка она не вечная, она закончится и можно здесь жить и наслаждаться эти ворота они никуда не денутся территория также будет закрытая мы идем смотреть вторую квартиру с ремонтом на бытхе многие из вас видели обзор вот в этом доме квартиру сняли с продажи смотрите видно морюшка вот и здесь что у нас есть два пути Первый вот сюда, вниз. Там, кстати, такой достаточно большой окончик. Ну, давайте покажу вам. Чтобы у вас уже было понимание. Но есть дорога налево, она более ровная. Здесь просто смотрите, какое окружение. Какое соседство. Ну, все реально и красиво. То есть, вот такой укончик. Кстати, от этого места до моря, до пляжа парус я засекал. 15 минут пешком, ну обратно как бы под горку, чтобы вы понимали. Вот, смотрите, какая резиденция, если я не ошибаюсь, кто-то из единой России тут это выстроил. Только земельный участок покупался за 40 миллионов. Ну вот, смотрите, такой уклон. То есть вы вышли, значит здесь сразу там, продуктовый магазинчик тут какой-то, пивнушка, такая вроде неплохая. Направо свернули и пошли вниз, вышли прямо к девятой гимназии. Я на самом деле хочу вам другую дорогу показать. Давайте покажу ее. Показываю вторую дорогу. Вот оттуда вы вышли, а это, кстати, заезд на недостроенный дом. Ну, чтобы понимали, что мимо вашей квартиры особо ездить никто не будет, вот, у них свой заезд. То есть вот, короче, вы вышли, дошли вот до этого перекрестка. И тут можно свернуть направо. Если вы свернете налево, вот там, где написано кафе Чердан, то вы пойдете к моему дому, на улицу Дивноморская 12, где, кстати, еще в продаже квартира 78 метров за 15 миллионов 600 тысяч с видом на море. Полноценная трешка, разлетайка, два парковочных места, статус квартира, полная стоимость договора, договоре пройдет ипотека любого банка. Вот. А Зеленоморская 12 там куда угодно, и на рынок, и там я не знаю в поликлинику, там, в шестнадцатую гимназию там, и так далее. Это другая дорога. Она приведет нас к жилому комплексу «Сириус», который там на горизонте, и к жилому комплексу «Белый дворец», там же санаторий «Металлург», где есть бассейн с морской водой. Сейчас все функционирует, там можно позаниматься йогой, там фитнесы всякие, то да там куча всего, короче. Вот, то есть мы идем такие, идем, да, и попадаем, это жилой комплексы называются Южный Склон. Под каждым домом есть парковка. Так вот, мы будем смотреть квартиру вот в этом доме. Она будет площадью 30 метров. И напоминаю, что в этом же доме у меня есть двухкомнатная квартира за 13 миллионов рублей 56 квадратных метров. Полноценная, полноценная. двушка. Кому интересно, скину фото, видео. А это жилой комплекс Сириус. То есть, видите, вот мы вышли поровненько и вот так прошли, и тут пошла дорожка немножко уже вот такой уклончик. преодолеваем несколько ступенек такая ухоженная территория мне нравится давайте вот так еще покажу сейчас ой сливы сколько смотрите сколько сколько сливы лавочка светильнички бананы тут М -м -м, слива ну классно и вот так выглядит сам живой комплекс Южный склон. Ну что, пойдемте смотреть однушку. Оп, как по заказу. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь. 30 метров. И из этих 30 метров, друзья, выжили по полной. Смотрите, прихожая достаточно просторная. Высокие потолки, кстати. Совмещенный санузел. Душевая кабина, стиральная машинка. Смотрите, спальня изолированная. Кстати, стены, если что, можно убрать. Если кому нужна студия, то можно из нее сделать и студию. Далее, кухня, совмещенная с гостиной. но ну, потому что диван раскладывается, это значит, можно разместить гостей. И это считается уже как не однокомнатная квартира на Бытхе, а полуток. Ну, серьезно. И застекленный балкон. Опа, еще и раскладушка. Друзья, еще одна комната. Шучу. Вот такой вид на сливу. Не знаю, камера передает или нет, но отсюда можно достать сливу. Все коммуникации центральные, собственная котельня, хорошая управляющая компания, поэтому коммунальные платежи будут минимальные. Давайте вот так еще покажу. Ну, с парковками, да, тут все как плотненько. Но на самом деле под каждым домом есть а, парковка, там можно найти в аренду. Значит, вот в этом доме частный Детский сад. Кстати, если вам некуда деть своих деток, приводите их в наш частный детский сад «Маленькая страна». Значит, один детский садик находится у нас на улице Пятигорская, 56-44, в жилом комплексе «Гермес». И второй садик мы открываем на Исаулинка. Исаулинка все время путают то ли 8, то ли 10. Не знаю, к первому сентябрю, наверное, не успеем. В общем, туда нам потребуются и сотрудники. Кстати, тоже виноградик, да? виноградик повсюду и вот мы вышли что вот здесь есть автосервис и дальше с левой стороны у нас пойдет жилой комплекс белый дворец там кстати кто-то из собственников мне скидывал продать квартиру надо посмотреть на WhatsApp. в общем мне всегда для вас найдутся интересные предложения поэтому вы не стесняйтесь звоните пишите значит по инфраструктуре бытха является одним из самых престижных микрорайонов сочи как для отдыха так и для жизни правильно да сказали да а, ездить погулять с собакой, есть сквер, две гимназии, поликлиника, дом культуры, а, бытка окружена санаториями, в любую точку Сочи без пробок, хоть через северный склон, хоть через санаторий Металлог, сейчас покажу, хоть через девятую гимназию, хоть через санаторий Ворошиловский, короче, заехать, выехать, очень легко, без всяких пробок. Рядом тропа Теренкур, по которой я бегаю со своей собакой-долькой. Рядом стадион, пляж Камелия, на который я по утрам хожу заниматься йогой. И туда вы сделаете себе пропуск абсолютно бесплатно. Вот он, красавчик, Белый дворец. Нравится он мне, нравится. И вот один из входов в санаторий. Металлург. Здесь бассейн с морской водой. Если вы не знакомы с микрорайоном Бытха, в правом верхнем углу выскочить ссылка на полный обзор. Видео будет называться Почему я выбрал район Бытха. Почему я здесь купил себе квартиру? В общем, друзья, 30 метров в жилом комплексе Южный склон, квартира стоит 7 миллионов. Двухрудняя квартира стоит 7 восемь с половиной миллионов продажи достаточно срочные поэтому можно будет обсудить какой-то небольшой дисконт автобусная остановка прямо вот здесь за углом там же мойка где я всегда мой автомобиль и вот тут уже пошло пошло одностороннее движение пошло буквально 150 метров и мы окажемся на Кортном проспекте вот и оттуда уже идет лесенка прямо к морю и к капитеринку на пляж здесь реально буквально 10 минут пешком. В общем, с вас лайк, подписка, комментарии. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость Сочи. До новых видео. Пока.